Приветствую вас, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в день 6 марта на моей ежедневной презентации. Я надеюсь, она будет для вас полезна. С каждым днем я все больше и больше влюбляюсь в компанию LiveGood. С каждым днем я все больше и больше понимаю, что мне очень и очень повезло. И я радуюсь каждый день. Я просыпаюсь, радуюсь. Я засыпаю с улыбкой. И uh, я знаю, что очень многие люди, которые пришли сюда за мной, они также, uh, как и я, думают так же, как и я, uh, ощущаю, так же, как я понимаю все, что здесь происходит. Uh, меня зовут Евгения Чиш. Я зарабатываю в интернете, и я нашла для себя компанию мечты. Сегодня будем говорить про Livgood. LiveGood – это компания, которая появилась очень недавно, в декабре, 13 декабря 2022 года. Она появилась, очень громко заявив о себе, появилась она вначале в Европе, в США. Это компания американская, и люди, которые пришли сюда первыми, зарабатывают уже 6, 7, 9, около того, тысяч долларов ежемесячно. Люди, которых они пригласили, пригласили зарабатывают, соответственно, там полтысячи, сотни, сотни долларов, да. То есть там 300, 400, 1000, 2 и так далее. Люди, которые пришли вместе с ними, на начале, первоначально, они уже достаточно существенные суммы получают. Ну и мы с вами пришли тоже сюда первыми. Мы попали в 1%. Люди, такие как сетевики, они знают, что такое попасть в 1%, в 1% действительно такой грандиозной, потенциально денежной компании. Здесь можно стать миллионером. Нужно посвятить этой компании какое-то время, друзья. Так как мы только начали, нужно посвятить хотя бы год. И люди, которые будут сейчас работать активно в данной компании, имеют все шансы стать долларовыми миллионерами. То есть именно долларовыми миллионерами. Представьте себе, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы получали еженедельно выплату в сотнях и тысячах долларов. Каждый из вас свою картинку мечты знает. Я в этом уверена. Я хочу показать вам ребят, которые являются советом директоров. Я знаю, что многие из вас могут уже их узнать. Эти люди создали компанию в 2014 году. Называлась она Skinny Body Care, В частности, Бен Глинский. И в моей команде сейчас есть люди, которые также, увидев, кто здесь исполнительный директор, они моментально присоединены. Они моментально зарегистрировались и они сразу практически приступили к работе, так как у них остались очень теплые воспоминания о выплатах, наградах, сертификатах, значках и о самом Бенни Глинске. Очень очаровательный человек, как он, так и Наудер Хазан, так и Райан Гудкин, и его жена Лиза Гудкин. Эти люди пропагандируют здоровый и процветающий образ жизни, и они делают все для того, чтобы люди, которые приходят сюда, были счастливыми. И вы только посмотрите на их улыбки, это потрясающе. Какие открытые улыбки, на них смотреть просто одно удовольствие. Эти люди в Европе действительно известны, они имеют репутацию высокую и высокий опыт. И далее я хочу показать вам рейтинг, Рейтинг компании, в которую я вас приглашаю, рейтинг компании, в которой, я уверена, найдется место для любого человека. И человека, который умеет приглашать, и человека, который приглашать не умеет. 90% на данный момент в нашей компании люди, которые приглашать не умеют. Но я вас уверяю, что у нас готовится просто бомбезное обучение. Мы готовим программу обучающую для людей, которые действительно захотят научиться приглашать. Я сама буду делиться всеми-всеми фишечками там, от скрипта и до проведения презентации, как я это делаю. И люди, которые захотят, обязательно, обязательно будут здесь процветать. А люди, которые не умеют приглашать, они будут получать до 2000 долларов ежемесячно по мере становления компании. Так как мы сейчас работаем сравнительно недавно, всего каких-то там ну, плюс-минус 3 месяца, мы можем наблюдать, что здесь на независимом... Сейчас я, наверное, выключу звук, чтобы меня не отвлекали. Что здесь на независимом сайте «Business for Home» мы занимаем 52 место. Если вы, друзья, посмотрите знаменитая компания, которая называется Гербалайф. Это для сравнения. Я не рекламирую данную компанию, я в ней не работаю. Но я знаю, что это такое. Эта компания и до сих пор продолжает там набирать сотрудников. Она до сих пор работает. Она зарабатывает миллионы. Люди, которые здесь работают, зарабатывают миллионы. Вот эти вот люди оказались здесь в числе первых. Я хочу показать их заработки. И эта компания сейчас находится здесь, мы недалеко от нее ушли, мы почему-то выше, хотя мы еще очень молоденькие. Эта компания работает уже 43 года. И вот эти вот люди, это пара Энрики Гассиела Варела из Мексики. Эти люди, проработав здесь 35 лет, зарабатывают 295 тысяч долларов. Есть в этой компании люди, которые зарабатывают 1300 долларов миллионов в месяц есть такие люди я не знаю почему они в этой табличке не находятся скорее всего они не подавали, не подавали заявку чтобы заявить о себе так как в данных компаниях также есть функция скрыть свое подобное участие чтобы не светить сами понимаете такие большие деньжище вот эти ребята Энрики и Гарсиэлла пришли в числе первых. В числе первых они начали все это предлагать и продвигать. И сейчас они миллионеры. Ну, а мы находимся в компании LiveGood. Компания LiveGood молоденькая, и она очень крутая. Она очень перспективная, так как она имеет уникальную модель. Мы имеем... Такую уникальную модель, где есть матричная система, это не классическая матрица в ее понимании, это матричная система с элементами живой очереди. Вот почему она очень нравится людям, которые не умеют приглашать. Обратите внимание, мы на 52-м месте. И сейчас в компании всего три лидера, которые занимают самые высшие позиции в нашей компании. И первый из них, Тим Миллер, является структурным лидером нашей команды. Лучезарный, удивительный, высокий по энергетике, по энергии, по душе человек. Именно за ним, именно за ним мы все и пошли. То есть, да, вы можете это посмотреть, вы можете зайти, этот сайт «Business for Home» является не, независимым. То есть его не купить нельзя, не уговорить. Все, что происходит, сколько зарабатывает компания, какие люди здесь работают, какие их данные, все находится на этом сайте все это можно проверить местонахождение страны и так далее естественно у, ком у компании есть все разрешающие сертификаты все законно так как в сша не потерпят каких-нибудь филькиных контор ну и конечно самое важное тут есть продукты но вау не бойтесь я не буду заставлять их покупать и продавать никто не будет вас делать заставлять этого делать здесь Здесь есть потрясающая продукция, но... Очень многие люди, такие даже как я, не очень умеют продавать баночки, скляночки, какие-то кремчики, что-то там. Мы не умеем, мы боимся, потому что мы напуганы. Когда-то нас испугали в Тяньши, когда-то нас испугали в том же Гербалайфе, там в Сибирском здоровье тоже, да. Было такое понятие, как нужно делать закупку. Закупка действительно больших денег стоила, и все это нужно было закупить, и продал, не продал, пусть оно себе сохнет использовал не использовал твои проблемы нужен товарооборот хоть вот просто напрягись давай товарооборот это не та компания в том ее уникальность в том потрясающие моменты этой модели MLM еще никто подобного не делал пока идет становление компании по всему миру так как она именно на международный уровень вышла продукты находятся на складе флориды и в конце марта продукты вот эти вот замечательные для мгновенного омоложения кофе для похудения полезные водоросли зеленые спортивное питание масла сибиди, витамины мужские, женские, мультивитамины, все эти продукты, они выготовлены из высочайшего сырья на планете, из самого потрясающего, самого качественного сырья. И эти продукты вы здесь не обязаны продавать и покупать, если вы не захотите. Но вы можете зарабатывать в этой компании, тем не менее, когда вы приходите сюда, именно в год становления компании, когда компания.. Из такого розовощокого, такого бутусика ребеночка, ползет на коленочках, потом крепко встает на ножки. Мы с вами еще молоденькие, но нас ждет великое будущее в компании Левгуд. Партнерский план вознаграждения здесь уникальный. И действительно здесь замечательно то, что здесь есть система переливов, глобальных переливов. Любой человек, который приходит сюда, он может развиваться активно, но он может также и не приглашать никого. Ему нужно будет набраться терпения для того, чтобы заполнилась его матрица, и он зарабатывал до 2047 долларов 50 центов ежемесячно. Не регистрирую ни одного человека, хотя я искренне рекомендую учиться приглашать, так как обучение у нас готовится серьезное. То есть, ну, это позиция, позиция компании, это маркетинг компании. Естественно, вы не получите 2047 долларов в первый месяц, так как мы только-только набираем обороты. И в первые два месяца в компанию уже зарегистрировались 100 тысяч человек. Это очень быстро, это очень много. И очень высокий этап развития сейчас, очень высокая скорость. И тем более очень хорошо люди, которые заходят сейчас, и они выдержат вот первый год, они ни за что не пожалеют. Особенно люди, которые будут работать, рассказывая об этой компании. Потому что компания нам платит не за продажу или покупку продуктов, какими бы хорошими они ни были, компания нам платит за то, что мы строим структуру, за то, что мы делимся данной возможностью, за то, что приходят сюда люди, которые хотят заработать, вот сейчас здесь деньги. Хотите деньги? Вам нужны деньги? У вас есть цели? У вас есть желание? Какая мечта вас подрывает с кровати? Вот вот, вот представьте, что вы целый год к этому шли, тут вдруг вот, вот прошел год, наступило утро, и вы просыпаетесь, и вы знаете, что вот настал этот день, когда вот вы утолите эту проблему, вы, вы, вы решите эту боль, вы исполните свою мечту, не мечту даже, а цель. Потому что у нас здесь не исполнение мечт, у нас здесь реальное исполнение целей. И здесь, в этой компании, у нас представлены 6 видов дохода. Они э, очень интересные, они очень солидные, они действительно э, нравятся людям, которые люди, которые умеют считать, у них все хорошо с математикой, они сразу видят здесь большие суммы, большие цифры и, естественно, они без промедления сюда сразу предрегистрация, активация, моментально все, человек уже здесь, он уже погнал писать, он уже погнал записывать ролики, он уже делает чат и это все сейчас нужно, это очень быстро делать, потому что если вы этого не сделаете заберут ваших людей, потом будете жалеть у меня такое и было у меня, можно сказать, увели очень крутых ребят. Это ребята, мои соотечественники, это семейная пара. И они работать начали неделю только назад. И если бы я их пригласила, они бы пошли со мной. Вот. Но их пригласил кто-то другой, потому что вот я не успела, либо там не дошла до них и так далее. Поэтому надо быстро-быстро-быстро всем об этом рассказывать. Если вы хотите действительно здесь стать очень успешным, преуспевающим предпринимателем, у которого еженедельно очень вкусные суммы выходят прямо на крипто-кошелек. Выводы у нас на крипто-кошелек. Ну и так, доступный вход в солидный бизнес. Шесть видов заработка. Выплаты у нас есть и еженедельные, это только для активных, и ежемесячные, выплаты ежемесячные и для активных партнеров, и для партнеров, которые пришли зарабатывать на пассив. И а, выплаты у нас в данное время не производятся на карту. Это слайды немножко раньше были сделаны. Они производятся на криптокошельки. Криптокошелек у нас это биткоин. Адрес биткоина. У нас есть кошельки, которые у нас прикреплены к нашему сайту LiveGood. И мы раз в месяц получаем в четверг. И компания высоко ценит свою репутацию и своих клиентов, партнеров. Поэтому, если по какой-то причине мгновенное наложение не произошло, или витамины не укрепили ваши волосы и ногти, или что-то там вам эта продукция не дала то, что она обещала, компания в этом случае возвращает 100% стоимости данного продукта. Ну, почему я еще сюда... Пришла, аж побежала. Сюда легко приглашать как на пассив, так и на актив. Для меня очень важно не только, чтобы я могла пригласить как можно больше. Для меня важно, чтобы люди, которые не умеют приглашать, чтобы они заработали даже в том случае, если они никого не пригласят. Для меня это очень важно, чтобы люди, которые пришли со мной и за мной, чтобы они также показывали свои чеки и чтобы они также были довольны работой в этой компании и в моей команде в частности. Ну и также создатели компании каждую неделю присылают нам на почту ссылочку. В этой ссылочке они нас приглашают на зум. В этом зуме Бенглинский лично каждого партнера, который достиг статус от серебра, поздравляет, рассказывает последние новости компании. В общем и все это с лучезарной улыбкой. Я очень советую сходить на такие зумы и ощутить эту потрясающую мощную энергетику там замечательные люди обязательно придите на такой зум хотя бы один раз и более 200 стран уже присоединились уже не полтора месяца уже у нас почти три месяца если мы будем считать до да, декабрь январь февраль у нас уже месяц пошел у нас уже три месяца компании уже очень есть крутые классные результаты у ребят есть уже чем гордиться. И сейчас вы видите фотографии людей. Уважаемые Кабир Тимургалиев и Марат Тайкешев. Это лидеры Казахстана. Они увидели в частности, Кабир Тимургалиев увидел Тима Миллера. Тима Миллера он перевел через Яндекс Алису. И ему понравился маркетинг. Он предложил его Марату. Марат свистнул, пол Казахстана под крыло к нему прибежали я очень уважаю казахстан ребята настолько вот они понимают они сразу видят цифры они друг другу доверяют нет такого да что вот у нас вот как вот звонишь вот тебе деньги надо тебе деньги надо да надо давай все приходи или я там тебе презентацию скинула давай все приходи поговорим я тебе расскажу то а, у них так а если вот у нас тут где-то кому-то позвонишь он скажет сетевой не, не, не, не пойду в сетевой. И поэтому, когда мы кого-то ищем, то, конечно, лучше всего приглашать людей, которые все-таки интересуются заработками в интернете. Очень много людей в интернете, очень много людей, которые пострадали от хайпов, которые не смогли заработать в других компаниях. И сюда люди бегут очень, очень, очень радостно и легко, потому что... Здесь есть большой потенциал зарабатывать действительно большие деньги, делая пассив десятилетиями. И потом можно передать это также в наследство. Это тоже немаловажно. И поэтому мы поблагодарим Кабира и Марата. Мы поблагодарим их за то, что они нам предоставили такую возможность, за то, что они поделились с нами. Ну, а дальше мы приняли решение. И уже мы говорим об этой возможности другим людям. Мы видим здесь здоровую такую парочку, которая бежит возле пляжа. Но кто не мечтает так жить? Поймите, здоровье оно не вечно. И если мы не будем оздоравливаться с помощью каких-то полезных продуктов, которые мы можем получить только из искусственных добавок, то наш организм очень быстро начнет давать сбои. Да, нужно правильно питаться, да, нужно вести более-менее правильный образ жизни, но как бы мы правильно не ни питались, никакие фрукты, овощи, никакое там мясо, там, мидии или там, креветки, они не дадут вам минералы и витамины в должном масштабе, потому что наша планета уже истощена. И получить их можно только вот таким вот способом. Когда люди получат, начинают зарабатывать деньги, они задумываются о своем здоровье. Я для себя здесь кое-что присмотрела. Причем, поверьте, я не рекламирую продукт. Я не продуктовик. Но я для себя кое-что присмотрела. Я обязательно здесь закажу продукцию для себя. Обязательно. То есть я хочу даже вот протестировать. Думаю, это будет очень интересно. Тем более в моей команде девочки... Если я не ошибаюсь, в Лондоне уже заказали посылку. Также посылка скоро придет Марату Тайкешеву. Она уже где-то там его ждет. И в конце марта в Германии откроется склад. И на этом складе, ближе уже к нам, будет целый контейнер продукции, который можно будет заказывать и оплачивать меньше за доставку. Хотя, хотя я рекламирую. Но я это делаю непринужденно, я просто вам рассказываю поэтому не судите строго но действительно это хорошая продукция вы же покупаете наверняка какие-то витамины вы заботитесь о своем здоровье так или иначе когда появляется какая-то лишняя денежка а здесь она у вас будет не просто лишнее а знаете на самом деле деньги это энергия и мы же на планете земля мы же не борется не боремся друг с другом за глоток воздуха мы не жадничаем что кто-то дышит чаще чем мы Деньги – та же энергия, просто кто-то в это верит, а кто-то нет. На самом деле денег достаточно для всех на нашей планете, так же, как и благ, изобилия, всего хватает. Просто нужно э, вот здесь вот у себя в голове исправлять свои установки. Вот, например, смотрите, у нас есть два входа в клуб, всего два. Первый вход – вход, это такой пробничек, да, это 50 долларов, из которых… 40 долларов единоразово мы платим за то, что мы входим в клуб здоровья и процветания. LifeGood вообще это клубная система. И 40 долларов это вход в клуб на год. То есть мы один раз заплатили, мы больше не платим. Но 10 долларов у нас ежемесячное продление. И продление ежемесячное мы обязаны оплачивать, потому что именно из этих денег у нас получаются выплаты. Именно эти деньги дают нам по маркетингу такие замечательные результаты так как здесь нет никакой обязательной закупки никто не обязан ничего покупать продавать то именно вот эта вот сумма она начинаешь стартовая да вот вы пришли вы стали участником клуба здоровья и процветания вы дальше активацию продлеваете и что вам это дает вам это дает возможности так а что это у меня тут понапутано не поняла Ага, не-не, все нормально. Это дает вам возможность получать, получать, покупать продукты на сайте на 75% дешевле, и это действительно здорово, потому что подобные продукты, есть конкуренты в нашей компании, конечно, у них тоже не менее хорошая продукция, но дело в том, что она стоит намного дороже. Она стоит порядка 60-70 долларов, а если мы будем покупать у нас, то у нас порядка 20-30 долларов, а целый большой набор, вообще очень большой набор, там можно купить, по-моему, за 500 долларов. Там много всего, там прям, по-моему, все есть, что есть. И к тому же линейка продуктов будет постоянно возобновляться что тоже замечательно это говорит о развитии компании первый вход 50 долларов хотите покупать продукты дешевле покупайте продукты дешевле но и у вас появляется также здесь возможность зарабатывать находясь в этой компании занимаете свое место занимаете свою ячеечку свою матричку и вы начинаете зарабатывать так как у каждого из вас у каждого из нас есть возможность что прилетит перелив такой как кабир как марат как я как любой активный лидер вот этот человек под вас прилетит вот вы допустим пришли на пассив да вот вы допустим там не никого не приглашаете но человек который под вас прилетел переливом он поймет в чем здесь фишка в чем здесь самый вкус и он начнет работать очень активно потому что здесь ну, действительно большие деньги и в таком случае этот человек будет приносить вам прибыль каждый месяц, строя команду. Работать будет, грубо говоря, на вас. И таких людей будет много. И с каждой недели, с каждым месяцем их будет все больше и больше. И если кто-то не пришел первый-второй месяц, ждите, терпите, откройте свой разум, наблюдайте за становлением компании, как она крепнет, и как люди с каждой неделей все больше и больше демонстрируют свои переливы. Ну и второй способ – это годовой абонемент. Годовой абонемент для людей действительно занятых, для людей, которые практичны, так как годовой абонемент дает, дает вам экономию на 20 долларов. То есть вы сэкономили 20 долларов за 12 месяцев. Вы взяли участие в клуб, и, то есть вы можете покупать продукты дешевле, до 70%. И также вы каждый месяц не пропустите возможность получить перелив. Это очень здорово. Ну и к тому же можно забыть, в конце концов, можно заболеть, можно отвлечься. Всякое может быть. Поэтому я рекомендую лично, моя рекомендация, брать сразу годовой абонемент, чтобы потом не продлевать, не забывать, не, не заморачиваться вообще об этом. Если так подумать, то на самом деле во многих проектах есть и дешевле вход, и дороже вход. Но если у вас там возможность такая, как здесь, именно по деньгам, именно по пассиву, именно по выплатам, именно находиться в одном проценте становления компании, которая может принести вам миллионы долларов, сотни тысяч долларов, тысячи долларов, ну в конце концов у вас такая есть и возможность, и все абсолютно шансы. Ну и шесть видов вознаграждения, это то, о чем мы сейчас с вами будем говорить более подробно. Это то, именно где у нас находятся деньги, вообще откуда они берутся, если не надо покупать и продавать продукты. Как именно мы зарабатываем, почему нам нужно эти 10 долларов продлевать, ну лучше сразу взять годовой абонемент и все, забыл. И что вообще из этого выйдет, если мы будем активными, если мы будем пассивными, если мы будем обучаться, какие у нас с вами здесь есть возможности. Первая возможность – это реферальный бонус быстрого старта. Это очень крутая штука. Вот сразу, вот когда вы только приступаете к приглашению, вы сразу входите во вкус, потому что вам компания платит 50%. Это сначала, вот есть разовый, да, бонус, это как бы разовый бонус, вам платится первая линия 50%, вторая, третья и так далее, линии, которые открываются, вам также приносят деньги, как разово, так и потом ежемесячно. Разово они приносят вот такие деньги, например, за одного лично приглашенного вы получаете 25 долларов. Сколько вы пригласили личников, столько вы за каждого по 25 долларов и получили. Ну и у нас начинают открываться ранги. Ранги открывают нам больше возможностей и, конечно же, признаний и еще больше денег. Когда у нас нет ранга, мы вложили, допустим, вот взяли пробничек, да, за 50 долларов мы зашли. Мы пригласили два человека, и мы уже вернули свой вклад, свое вложение, свое участие в этой компании. Далее мы уже следуем без риска, мы работаем уже с нашими личниками, помогаем им, вместе с ними работаем. И это дает нам больше возможностей. То есть, когда вы становитесь бронзой, вы получаете, получаете возможность также еще зарабатывать от вашей первой линии. Серебро точно так же мы видим по уровням, на 10 уровней, ой, прошу прощения, на 10 уровней в глубину у нас выплачиваются эти стартовые реферальные бонусы. И это очень замечательно. Я бы хотела вам показать сейчас свой кабинет, где конкретно прописано, где это находится, чтобы вы его даже увидели. Сейчас я вам покажу вкладка «Мой заработок». Давайте посмотрим, ну вот это хотя бы. То есть, когда вы заходите в кабинет, нажимаете, вы можете все подробно посмотреть. И вот, вот это бонус за членство. 20 долларов, 20 долларов за членство, нет, не не это не за членство, это именно уже за активацию. Активация личника у нас идет 5 долларов. А когда человек на встречный бонус это 20 долларов вместе. Это 25 долларов. И вот здесь мы получили по 5 долларов за каждого лично приглашенного. И еще по доллару мы получили за тех, кого они уже пригласили. И это уже пошла третья линии еще по 50 центов, и четвертой линии 50 центов, и так далее. Начисление, начисление, начисление. То есть эти начисления мы можем видеть уже тогда, когда у нас они произошли. В четверг у нас появляется начисление, и в четверг у нас выводятся деньги. Вернемся назад к нашей табличке. Посмотрим внимательно. Все это деньги. 25 долларов, 5 долларов, 1 доллар. 50 центов это все деньги по копеечке по копеечке вы сами видите что на, набирается натекает тут у меня тут у меня вообще так так так так так что такое что такое ага вот сейчас я вам покажу покажу сейчас я вам покажу тут у меня вообще вот было 607 долларов Тут я перевела 100 долларов на а, кредитный кошелек, чтобы купить апгрейд на год, потому что я такую с, случай упускать, конечно же, не захотела. Вот, давайте партнерский реферальный бонус откроем. Смотрите, за каждого личного приглашенного 20 долларов, 20 долларов, 20 долларов. Это первая линия, это те, которые вы лично пригласили. А вот они уже пригласили вам 4, 4, 4, 4, 4. Третья линия пошла уже по 2 доллара. По-моему, очень и очень и очень неплохо. Теперь поговорим о глобальном бонусе. Это и есть самая главная идея, самая крутая фишка этой компании, компании Лифбуд. Глобальный бонус, всемирные переливы. Почему они называются всемирные? Потому что мы можем получить себе переливом человека с любой точки принципе, мира, Человек к вам прилетает от вашего вышестоящего или от его вышестоящего, вот у вас освободилось местечко, где-то там по дате активации, этот человек под вас падает и он начинает работать. И 2,5% это у нас есть 25 центов. Это именно от продления, да, именно, вернее, от продления, от активации ежемесячной 25 центов мы зарабатываем. Когда мы никого не приглашаем, у нас есть только 12 уровней в глубину, и это две. 1047 долларов именно заявленная сумма на пассиве при условии заполнения всей нашей матрички мы эту сумму получаем уже ежемесячно сумма может быть меняться в плюс в в минус да там допустим кто-то там забыл продлить но это место быстро заполнится как только упадет следующий перелив и человек будет продлевать каждый месяц для того чтобы заполнилась данная матричка Естественно, нужно ждать, если вы пришли на полный пассив. Ну и как только вы пригласили, вы стали бронзой, у вас уже сумма удваивается. Серебро еще, сумма такая же, да, когда вы золото, у вас сумма еще больше, когда вы, когда вы становитесь платиной, сумма такая же, да, еще больше, и 16 тысяч долларов, это по 25 центов, у нас 15 уровней в глубину, которые, которые у нас заполняются, так куда это я перескочила, которые у нас заполняются, и это не предел, это, это просто один из видов заработка здесь, который нам платится ко всему остальному плюсам. И, конечно же, я хочу поговорить о глобальных переливах, на каких условиях вообще, почему, как. Вот так, вот так вот выглядит у нас наша табличка, ли именно уровней, 12 уровней. И вот такое количество людей нужно, чтобы... Так, такую сумму ежемесячно получать и не думайте что это невозможно здесь возможно все со временем здесь будет даже больше возможностей 25 центов каждый перелив вы можете есть спать путешествовать ничего не делать вы можете там не знаю заниматься своей личной жизнью или страдать депрессиями вы можете заниматься другими проектами либо саморазвитием, либо не заниматься вообще ничем. Но если вы взяли и на год, вот, там ваш кабинет оплатили, либо вы продлеваете, не забываете, каждый месяц, и вам кап-кап-кап-кап-кап-кап, 25-25, кап-кап-кап-кап-кап-кап, и заполняются эти уровни в глубину, и вы становитесь человеком, который имеет ежемесячный пассивный доход. Вначале это будут десятки долларов, потом это будут сотни долларов, ну, а потом уже полсотни и тысячи долларов. И, конечно же, стоит это терпение обязательно нужно понимать, что в этот же месяц у вас не будет сразу 2000 долларов. Но у нас есть в команде лично человек, не, не, ну да, у нас в команде, в структуре у Марата есть человек, под которого 1000 человек уже, уже выстроились. У самого Марата там есть в команде тоже там люди, рассказывали люди, Люди, которые вышестоящие, тоже такие ситуации, что люди, которые никого не приглашают, они получают переливы, переливы, переливы. Вот они пришли немножко раньше. Да. Моя команда работает сейчас 5 недель. Ребята зашли раньше. Они зашли в 2 января. Они зашли немножко раньше. У них, конечно, матрички заполнились больше, потому что они пришли раньше. Здесь самое главное. да, Кто первый встал, того и тапки. Мы сейчас встали первые вы становитесь первые, вместе с нами становитесь первые. И когда, ну, если вы, сомни, если вы сомневаетесь, что это путь легче, чем остальные, я тогда не знаю, где еще можно найти легче путь. Просто самая большая проблема человечества в том, что люди не хотят терпеть. Хотя, в принципе, они должны понимать природу вещей. Если вы садите картофелину в землю, Картофель она должна пустить ростки, она должна находиться в земле пару там, месяцев, несколько месяцев, значит потом появляется только ее росток, потом ее корень разрастается, появляются клубни, потом еще спустя какое-то время появляется время собирать этот урожай а не так, да, что Чукча однако кушать хочет и пошел выкопал эту картофельную которую посадил вчера и э, сварил ее и съел с солью без масла здесь все точно так же все по системе вселенной посадил зернышко у тебя есть время чтобы дождаться всходов ростка и э, плода ну и э, конечно вот тут у меня, я, конечно, не художник, как смогла, так нарисовала, как это все выглядит. Мы, вот таким образом выглядит наша матричка, наши ячейки, вы во главе находитесь, под вами есть только два плеча и все устроено так что все остальные люди которых вы приглашаете они идут уже переливами под ваших личников либо под ваши переливы и все мы друг с другом смешиваемся и вообще это называется э, э, система Powerline, это вся система в которую мы заходим на предрегистрации предрегистрация абсолютно бесплатно вы можете прямо сейчас зайти зарегистрироваться Это вас ни к чему не обязывает Вы можете изучить изнутри кабинет вы можете также поискать другие презентации, тоже вы, я думаю, услышите, в принципе, то же самое. Мы все доносим, в принципе, более-менее одинаково. Может, там, ну, не знаю, что-то там непонятно я объяснила. Но я хочу вам сказать, что каждый четверг у нас идет отсекание, так называемое, и люди, которые зашли за вами и активировались, если вы не зашли, они становятся раньше вас. Это все достаточно ярко можно найти в кабинете. Сейчас я вам покажу. Находится это в разделе «Моя команда», «Виды линии, линии электропередач». Ого! Ого! Ага. 255 781 предзарегистрированный партнер. И 71 500 человек присоединились уже после меня, после того, когда я активировалась, зарегистрировалась. И в компанию зашли 100 000 человек. И все только-только начинается, только темпы нарастают, только-только. И, в общем-то, математика здесь очень простая. Пригласи лично, получи 25 долларов в первый месяц. Получил переливы получай по 25 центов через там два по моему месяца если я не ошибаюсь на следующий месяц ты получаешь также по 25 центов от тех за которых ты получил по 25 долларов от всей своей структуры переливы либо личники ты получаешь по 25 центов ежемесячно это очень простая математика это очень легкий маркетинг и он в принципе достаточно для понимания доступный вот здесь, именно здесь, матчинг-бонус, чека-чека, именно здесь находятся самые большие деньги, которые вы можете здесь заработать. Вот он, неограниченный пассивный доход. И он находится у вас в руках, он находится у вас в голове. Если вы уже поставили себе цели, и вы их ярко видите, если они вас будут по утрам, если они заставляют вас задумываться о том, что вы достойны большего, то именно здесь вы найдете эти деньги люди которые узнают от вас информацию люди которые начнут работать зарабатывать вещать так как это делаю я так как это делают другие люди рассказывать об этой возможности эти люди будут зарабатывать деньги потому что вы им это посоветовали и эти люди которые будут зарабатывать деньги можно сказать прям вот ну они будут за вас садить эти волшебные бобы и всходы этих бобов очень скоро вознесутся к небесам. Потому что каждый, каждый э, ранг, который закрывает ваш партнер, приносит вам деньги, деньги, деньги, деньги. К примеру, у нас э, вот недавно был такой пример. Э, у моей вышестоящей, э, Анара из Венгрии, есть девочка. Эта девочка... Э, никого не пригласила, но к ней упал человек, который развил под ней большую структуру. Этот человек, внимание, закрыл бронзу, закрыл серебро, закрыл золото и закрыл платину. А девочка получила 50% как отлично зарегистрированного, а вот Анара, как вышестоящий, так как вот она имеет ранг, она получила, и когда человек закрыл серебро, и когда он закрыл золото, и когда он закрыл платину. И это будет каждый месяц, и не только от этого человека, но и от всех остальных людей, которые будут здесь закрывать каждый месяц ранги. Здесь эти большие деньги. Если ваша команда, все вместе, вся ваша команда, вся ваша структурка, да, которая под вами работает, все люди активные, они заработают 10 тысяч долларов в месяц, то вы получите 5000 долларов пассивного дохода, так как здесь 50%. Вы можете себе представить, какие это большие деньги. И а люди очень быстро войдут во вкус, очень быстро, очень быстро. Поэтому здесь очень-очень важно... И очень классно приглашать людей, развивать свою первую линию, работать со своей первой линией. Важно не то, сколько людей пригласите именно вы один. А согласитесь, одному человеку пригласить 100 человек сложнее, чем пригласить 100 людям по одному человеку. Вот представьте... Вы можете найти два ключевых человека. Эти два ключевых человека, ваши два плечика, да, пригласят там, ну, условно, по, там, тоже по, по пять, допустим, человек там, да. Из этих пяти там по два будет активных и так далее. И по, по геометрической прогрессии, как пошло это все шпарить, просто разрастаться, как, знаете, есть такой плющ, такое растение, оно просто неумолимо не, не разрастается здесь я тоже вижу как этот плющ как оно все окутывает как виноградник окутывает заброшенные дома высотой до неба здесь все происходит точно так же Матчинг бонус я всем рекомендую стремиться именно к машин бонусу и на пять поколений в глубину мы получаем такие офигительные вознаграждения ну и а, следующий бонус. Бонус от розничных продаж продуктов. А, здесь а, у нас происходит все каким образом. Давайте посмотрим магазин. Магазин. Здесь надо посмотреть магазин. Мы идем в магазин и возьмем, к примеру, вот эти вот витамины. А, когда мы становимся участником клуба, Ливгуд. мы можем купить эти витамины условно за 10 долларов это очень хорошая цена и она дешевая эти витамины дешевые не потому что они плохие не потому что там, не знаю там барыжа что-то а потому что сама стоимость в саму стоимость этих витамин вообще всех продуктов не вложено вознаграждение по маркетингу поэтому мы можем купить, по, грубо говоря, по себестоимости, являясь участниками данного клуба. Но если вы, например, порекомендовали человеку, который не является партнером, купить эти витамины. Вы даете ему ссылку именно на продукты. У нас три ссылки есть вообще на сайте. Ссылка там, где такой молодой человек, улыбающийся с видео эта ссылка у нас для приглашений остальные две ссылки для именно продуктов и вот если этот человек покупает продукты условной стоимостью давайте возьмем 20 долларов то разница будет составлять в 10 долларов и вы получите 5 долларов то есть вы получите 50 процентов разница за каждую единицу товара вот еще такой есть заработок есть люди, которые также любят зарабатывать с помощью продуктов. Есть люди, прямо продуктовики, прямо там до мозга кости, им это нравится, они получают от этого кайф. Я надеюсь, что вам повезет, и вы обязательно таких людей встретите, и они станут частью вашей команды и вашими золотыми курочками, несущими золотые яйца. Ну и бонус от розничных продаж продуктов. Здесь у нас здесь у нас здесь у нас нет нет вот этот вот масштабный бонус от продаж продуктов мы зарабатываем высокие проценты за масштабный оборот здесь вы можете не иметь ранга вы можете рекомендовать вашу ссылку продуктовую и люди занимаются продажами большими продажами с большими оборотами и вы зарабатываете эти действительно большие потрясающие деньги есть люди которые занимаются конкретно только большими оборотами и самый большой самый лучший бонус который здесь есть хотя вы знаете этот бонус он выходит уже как приятный побочный эффект когда вы строите свою команду и идете к этому, к своему постоянно пожизненному пассивному доходу, потому что все, что здесь происходит, это на десятилетия. Это как Amway, это как Tenshi, это как Herbalife, это как там сибирское здоровье, это как многие продуктовые компании. Здесь есть продукты, здесь есть огромное количество клиентов во всем мире и сейчас идет становление на заработок денег. Это очень много людей привлечет в конце концов сюда, к этой компании. Тем более вот это и есть вишенка на торте, именно этот алмазный пол. Представьте, что вы находитесь в компании... Вы ничего, как бы, уже не делаете, вы уже можете жить полностью своей жизнью, вы можете путешествовать, вы можете делать презентации, можете не делать презентации. Вы можете сколько угодно спать, заниматься, там, альпинизмом, либо, не знаю, там, участвовать в конкурсе красоты, лепить скульптуры, рисовать, играть на гитаре, заниматься актерским мастерством. Да чем угодно вы можете заниматься, вы можете, наконец, начать жить своей собственной жизнью. Потому что этот огромный вкусный кусок – это 2% от оборота всей продаж всей компании. Какая бы продажа ни была осуществлена, кто бы там не, актив, не стал активным, сколько бы людей сюда не, не зашли, не стали активными, эти деньги, 2%, они делятся между партнерами, которые входят в ранг «Алмаз». В данное время у нас три «Алмаза» в нашей компании. Самым первым стал Тим Миллер, наш структурный лидер. И как же прийти к этому? Да все просто, на самом деле. Надо говорить, рассказывать, рассказывать, говорить, делиться, не бояться убить все страхи, пересмотреть еще раз свои цели. Подумайте, вы готовы дожить свою жизнь до конца, находясь в том моменте своей жизни, в котором вы находитесь сейчас? Я не готова. Я Уверена, что каждый из нас имеет неограниченный потенциал. Каждый из нас. Любой человек, который это сейчас смотрит в онлайн или будет смотреть записи, каждый из вас имеет огромный потенциал. Поэтому найдите в себе характер, не имейте характер, развейте в себе характер и просто действуйте, делайте, будьте, если вы не можете действовать и делать. И вот сейчас мы будем говорить про квалификации Ливгуд. Здесь все просто. Два человека это бронза. Серебро, ну так, тоже еще так, ну не так, не так уж и сложно, но уже результат хороший. То есть это 10 лично зарегистрированных, либо 20 активных человек во всей команде. Золото, это 30 лично зарегистрированных или 3 человека серебро. Это уже, ну, так уже, к этому надо идти, но это возможно, это можно. Я смогла закрыть с людьми, которые приходили ко мне поединично, наверное, золото за месяц или за три недели, ну, около того. Уверена, что многие из вас могут быстрее. А если вы даже не можете быстрее, вы сделаете это в своем темпе. Если вы увидите свою возможность здесь освободиться из вашей серой рутины, в которой вы сейчас находитесь. Если у вас на данный момент не получается зарабатывать в других компаниях. Если вы не нашли другие возможности, то это она. Вам надо уцепиться. Просто зубами вгрызться и просто работать, действовать, делать. Не обращать ни на кого внимания, кто что говорит, как говорит. У тебя не получится, ой, отсюда надо пол Китая. Ничего подобного не надо. Люди сами сюда идут. Я никого сюда за хвост не тащила. Люди узнали, услышали и сами дай ссылку. Как, как помоги активироваться, пошли оплатим. То есть люди сами за мной ходят, я не успеваю никому писать. Я просто не успеваю. И то презентация, то обучение, то семья, то уже люди пишут, давай, давай, давай. У вас тоже так будет. Вот здесь себе подумайте, что так. Вот вы должны понимать, что вы сюда пришли не ради себя. Вы сюда пришли ради того, чтобы в первую очередь кому-то сделать добро. Потому что мир так устроен. Если ты чего-то хочешь получить от жизни, ты должен дать это сначала людям. И если вы, придя сюда, будете думать деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, и не будете думать, что вы можете дать другим людям и чем вы можете быть им полезными, у вас ничего не получится. Ни здесь, нигде, либо еще. Или если получится, это будет очень-очень разово и очень редко. Ну и далее. Платина. Платина – это 100 лично зарегистрированных или 500 активных участников в общей структуре. Это уже, ну так, уже надо поработать. Ну вот у меня мои вышестоящие – это Анара, это Марат, это Кабир. Уверена, что очень много есть платин и золот, и серебро, сереб... серебряных участников, которых я не знаю. Нам просто некогда об этом говорить и общаться, потому что мы активно работаем. Ну и алмаз. Три алмаза у нас есть сейчас. И три алмаза это ä, три ä, человека, которые имеют статус э, платина. Или это две с половиной тысячи активных участников. Скорее всего, даже и то, и другое. Я хочу вам показать, где это находится. Давайте сходим с вами. Сходим. Находится это в «Мой заработок». Мы идем посмотреть рейтинг. Вот так вот выглядит текущее звание. Оно у нас обновляется тоже раз в неделю, если вы смогли достигнуть, да, вот если у меня здесь будет не если, а когда, у меня здесь будет 100 человек, и будет также у меня 3, 3 золота, да, 3 золота, или у меня будет 500, вся структура, и три золота, или у меня будет сто лично приглашенных, и какая-то из этих дан еще дополнительных позиций, то та, -та у меня будет ранг платина. Я иду сейчас на платину. Я также э, благодарю и чествую моих лидеров, которые активно работают, тоже приглашают. Ребята, вы просто огонь, космос, 221 человек. За пять недель это просто бомба. Ну, люди разные, говорю, у кого-то вообще там может 500 человек там за неделю, у кого-то эти 500 человек там будут 2 месяца, но это не важно. Скорость у каждого разная. Главное просто это делать. Просто делать, и тогда все будет хорошо. И если мы с вами так, а что такое? Включить. Если мы с вами перейдем, также я заскринила отзывы, у меня пока только есть два этих отзыва, есть еще третий, я его так и не заскринила, потому что мы говорили голосом, мне рассказывала тоже женщина, что она знает, кто такой Бенглинский, кто-то рассказывает, кто такой Назар, Назар, простите, не сразу могу вспомнить, для меня по звучанию имя сложное. То есть наш директор по именно маркетингу тоже очень известный человек. Эти люди, они уже знают, как, что это за компания, что это за люди и что их здесь ждет успех. Также, конечно же, у нас есть уже чеки. У нас уже есть отзывы, у нас уже есть люди, которые очень понимают, куда они попали. Вот у нас было 253 человека, это где-то, наверное, полторы недели тому назад. Сейчас у нас уже 400 человек в нашей, в нашей команде, в нашей структуре зарегистрированных находится. 200, 200, 200. 221, и э, у нас находится в нашем э, гостевом э, более, ну, там 400 немножко, да, то есть это говорит о высокой конверсии, 50% этих людей находятся уже у нас в команде. Остальные дозревают, а другие, узная об этой возможности, также очень скоро присоединятся, я в этом уверена. И действительно, есть время, есть время, но поймите, первый год, первые месяца – это... Э, именно то время которое вас очень быстро приближает к вашей к вашей цели если вы будете долго прямо размышлять об этом если вы будете бояться потерять 120 50 долларов я уверена что вы так же как и я были много в каких компаниях возможно вы сейчас находитесь много в каких компаниях и вы вкладывали деньги. И обычно у нас есть такая тенденция, что мы либо должны вложить сами и еще привести достаточно большое количество людей, либо же нужно много вложить, да, если это инвестиции, а то и то и другое. И если мы все это не делаем, то мы не зарабатываем. Это, ну, надо просто уметь, надо не бояться, надо трудиться везде, в каждой компании. Я никогда не скажу, что моя компания самая компанистая компания из всех компаний. Я люблю Ливгуд, я его полюбила, мне здесь нравится, мне все тут прет. У меня прямо мой творческий потенциал здесь растет не по дням а по часам здесь именно тут я нашла очень много потрясающих людей своих еж... единомышленников здесь я даже э, тут же встретила своих старых друзей и это потрясающе это то что дает мне энергию, в том числе творческую, созидательную, то, что заставляет меня развиваться. Я каждый день помогаю и себе, и другим людям развиваться в этой компании. Я получаю от этого искренне огромное удовольствие, чего, как говорится, и вам желаю, друзья мои. Обязательно получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Это, конечно же, очень-очень важно. И и и что-то я тут уже накладывала накладывала накладывала. Угу. И а, по навигации кабинета. Если мы будем ходить по навигации кабинета, здесь в принципе не так уж и много а, навигации сайт достаточно легкий в понимании раздел мой заработок. Здесь у нас есть способ оплаты. По способу оплаты у многих людей возникают вопросы, данные вопросы мы решаем в частном порядке, в личке, вы приходите ко мне и мы с вами все это решаем. И у нас есть два, даже три способа выплаты. Указано здесь как два. В некоторых странах выплата прямо на биткоин адрес напрямую выходит, а в остальных странах через такой, так называемый буферный, да, можно сказать, платежный кошелек BitPay. Либо через e-Global Wallet. Здесь мы проходим верификацию. Верификация нужна для того, чтобы компания могла законным образом оплачивать нам нашу деятельность. То есть, понимаете, да, что такое закон и просто так отправлять деньги по разным странам, непонятно кому, непонятно за что. Мы же здесь не покупаем сейчас продукты. У нас, скорее, другая здесь деятельность, поэтому это в обязательном порядке. И нет ничего совсем прямо так сложного в этих способах. У нас есть обучающие помятки, инструкции, как можно это пройти. Если возникают какие-то личные несостыковки, также в частном порядке мы это все решаем. И вообще, начиная от регистрации, и заканчивая там помощью мотивационной информационной все на все это вы можете рассчитывать так как у нас очень мощный лидерский состав это у нас так я уже на 45 месте люди работают я пока вот 56 человек и была очень занята командой надо уже опять прям писать писать людям делиться делиться делиться и здесь очень много людей именно из нашей структуры. Эти люди просто потрясающие. То, как они работают, это просто замечательно. Это рейтинг 100 лучших рекрутеров со всего мира. И здесь несколько человек с нашей структуры. Это замечательно. Это достойно, достойно просто гордости. Это классно. И у нас есть... Вот здесь, на на на, на где же, да, где ты, Тим? На шестом месте наш структурный лидер, Тим Миллер. И у него 154 лично приглашенных. Ну и абсолютный рекордсмен по приглашениям это Джеффри Аман. Тоже человек так вот прям вот работает, работает, работает, топит, топит и топит. Вот он красавчик. Представьте, никто столько не пригласил, как он. Вот смотрите, идет за ним человек, у него в половину меньше, на 50% меньше, на 200 человек меньше, чем у него. Ну, крутой, конечно, человек, ничего не скажешь. И у нас также есть в разделе. Мое членство у меня здесь уже не видно, потому что я оплатила годовой апгрейд. В разделе «Мое членство» вы сможете найти апгрейд на год после того, как вы активируетесь. Вы сможете посмотреть, сколько людей зашли за вами, если вы на предрегистрации во вкладке «Моя команда Гудя нет». Во вкладке Моя команда, нажав вид линии электропередач, здесь вы увидите, сколько людей зашли за вами. Просмотр дерева регистрации покажет вам поименно людей и даты их регистрации. Здесь мы можем найти также свои. Вот видите, у меня только два партнера в этом месяце, сегодня уже шестое, что-то чиш засиделась, пора уже себе. Как говорится, пора уже себя брать как барон Мюнхгаузен за волосы и тянуть, и ускоряться, потому что подавать пример своей деятельностью, своей, своей работой – это самое важное для своих партнеров. И тут, у нас, тут мы можем посмотреть уровни наши. Сейчас мы вот сюда, наверное, нажмем, да. А тут мы можем посмотреть непосредственно свою маточку. И здесь у нас по цветам мы можем видеть, в каком рейтинге находится какой партнер. Ну и если вы решили потом вот все бросить, вот просто решили, знаете, как берет старатель кирку, и начинает ковырять скалу, ковыряет, ковыряет, лупит, лупит, лупит день, лупит два, лупит три, лупит четыре. А потом психанул, кинул кирку и ушел. А мимо проходил просто там какой-то мужик, видит, о, кирка валяется, о, кто-то долбал, о, что-то блестит. И он начинает, кирка это, раз, два, три раза стукнула, оттуда посыпались алмазы. Отсюда вывод, какой вывод? Не бросайте на пол дороги или вообще не начинайте. Если вы уже начали, топите до последнего, топите до алмаза и не меньше. Сделайте для себя такую малость. Если мечтаете, то мечтайте по-крупному. Вы тогда удивитесь, потому что крупное порой имеет обыкновение сбываться очень неожиданно, особенно если в это действительно верить. На этом моя презентация закончена. Более подробные инструкции, навигация по кабинету, шаги новичка, технические моменты и все, и так далее. Это уже на уровне активных партнеров у нас происходит в своем чате. Активные партнеры получают такие инструменты ну и у нас готовится очень мощное обучение от лидеров нашей компании чтобы любой человек который приходит сюда мог также научиться приглашать если он не умеет или усилить свои результаты если он уже знает как это как как это делается но где-то там у него что-то получается. то есть мы все вместе это, знаете, цель, вообще цель сотрудничества всех людей, вот просто вот даже, наверное, везде, это создание синергии, при которой усиливаются коллективные усилия именно, то есть результат количества, большого количества людей, он будет просто мощным, если все будут делать одно общее дело». Мы тут не переходим друг другу дорогу, мы тут не перетягиваем друг у друга партнеров. Почему? Потому что все переливы, которых мы приглашаем, все они идут под наших уже людей. И э, всем от этого только благо. И также в нашей команде есть удивительная возможность по развитию своего самопознания, по развитию своих, скажем так, по устранению внутренних затыков, каких-то психологические, скажем так, моменты, которые достаточно интересно, глубоко и уникально проводит наш мета-коуч, психолог Ирина Исаева приглашаю вас в live Good, приглашаю вас изменить вашу жизнь приглашаю вас изменить ваше сознание и познакомиться с новым удивительным миром в котором вы сможете все на этом моя презентация завершена если у вас есть вопросы вы можете их задать Ты молча? меня слышно Та -та -та -та -та. меня не слышно я знаю что я говорю об этом на всех презентациях но тем не менее я повторюсь в середине 20 века был создан первый мощный компьютер ну как мощный для тех времен он был мощный а спустя много-много там лет до да, в 21 веке начали появляться смартфоны и сейчас вот этот вот вот это вот устройство которое имеют все на да, которые мы каждый из нас имеет это устройство как доказано учеными в миллиард раз мощнее умнее чем тот мощный компьютер который был создан в середине 20 века иными словами каждый из вас имеет в миллиард раз больше возможностей, чем имели люди того времени. Тогда уже появился МЛМ, и люди тогда уже начали понимать, что МЛМ на самом деле это чуть ли не единственный шанс для большого количества людей. Выйти просто из тени вот серой, из какой-то своей вечной гонки непонятно зачем, из своего вот этого треугольника, работа, дом, магазин, да, колбаса, сериал, диван и э, люди, которые находят в себе силы и видят возможности и э, применяют даже элементарные действия, эти люди добиваются успеха, а остальные люди говорят: лаха, трон, пирамида. Знаете анекдот такой э, старый, все на сетевике его знают. Э, приезжает сын к матери в деревню. И у них такая избушка такая старенькая, накренилась вся. Мать сидит рядом там в лохане стирает, там пару курей бегает, кругом грязь, там ну, там огороде какой-то цветет, растет, там ну, такое себе, не слишком бедно, но ну, и не слишком богато. Ну живут себе люди, живут. Сын приехал, вернулся там откуда-то, приходит к матери, выходит во двор посмотреть в округе и смотрит напротив, прямо через дорогу стоит роскошный особняк. И а, там во дворе дома бассейн, там плавают красивые женщины, там играет музыка, стоит шикарная машина. В общем, процветающая жизнь, люди все счастливы, смеются. И он говорит, слышь, мать, а кто это там у нас такой живет? Она говорит, «Да сетевики, сынок. А он говорит, мать, а чем мы так не живем? Она говорит, так это лохотрон, сынок. Очень многие люди, к сожалению, живут по вот этой схеме недоверия, потому что у них в голове ложные убеждения и страхи. Ну раз ни у кого нет больше вопросов. Жень, у тебя звук наверное, на этой чудесной мотивационной ноте.